Ты красиво, словно взмах волшебной палочки в руках, незнакомки из забытого одной сна. Мы лежим на облаках, а внизу бежит река. Нам вернули наши пули, все спокойно.